И всем привет, сегодня расскажу про HIPPO Purp, а точнее по применению тестового токена HIPPO PERP USDC. А перед началом ролика хочу тебе посоветовать подписаться на телеграм-канал Rosics, на там очень много полезного смешного контента. Ссылочка в описании. Также есть ссылочка на нашу команду по фьючерсам в GATE, ее там идет конкурс на 5 миллионов долларов по торговле на фьючерсах. Присоединяйся и торгуй с нами. А чтобы протестить нам этот токен USDC, нам надо перейти на сайт hippo.com, ссылочка будет в описании. И уже там подключаем нужный нам кошелек MetaMask, Wallet Connect и Wallet Link. Выбирай тот кошелек, который у тебя есть или который тебе удобен. После подключения нашего кошелька переходим на Hippo Perp и переключаем сеть на тесу, сеть Keychain Meteor. Чтобы инцинировать, то есть протестить операции по пополнению и выводы средств на Метеора, сначала подаем заявку на GT как CAS токен слева внизу экрана. Вам необходимо ввести адрес сетевого кошелька в поле приложения GateScan GT. После подаем заявку на получение тестовых токенов USDC и подтверждаем транзакцию. После проверяем тестовый CAS токен GT и тестовый токен USDC в нашем кошельке. Входим в тестовую сеть, подключаем свой кошелек HypoPerp. Теперь мы можем начать тестирование HypoPerp на Метеора. Ну и все, мы тестируем тестовый токен HypoPerp USDC. Сейчас расскажу немного про HIPPO, что это такое, и расскажу про GateChain. HIPPO DEFI это платформа, которая ведет к многоцепочной экосистеме. HIPPO DEFI построена не только на одноцепочной, но и на открытой многоцепочной экологии. Просто используя HIPPO, вы можете наслаждаться транзакциями и кроссчейн сервисами в нескольких цепочках, таких как Israel. GateChain и BSC. В то же время Hippotefi собирает данные о росте и падении различных проектов и торговых пар в нескольких цепочках, чтобы помочь вам понять рынок и получить доступ одним щелчком мыши. Теперь про GateChain. GateChain – это публичный блокчейн нового поколения, ориентированный на безопасность активов внутри сети и децентрализованную торговлю. Благодаря уникальной учетной записи хранилища, предназначенной для обработки аномальных транзакций, Kitchen предоставляет собой экстраординарный механизм клиринга, решающий проблемы краж актив и потери секретного ключа. Децентрализованная торговля и крыш-чейн переводы также будут поддерживаться наряду с другими основными функциями. На этом все. Переходите на телеграм-канал Росиксона, на нашу команду по фичерсам. Всем спасибо и пока.